Командир экипажа самолета СДЖ-100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту Шереметьево, Денис Ивдакимов в интервью назвал свою версию авиакатастрофы. По его словам, причиной аварии стало несоответствие самолета нормам летной годности. Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты одного характера не повторялись бы, а значит безопасность полетов была бы на приемлемом уровне и риски свелись бы к минимуму, сказал Ивдакимов. Он также рассказал о посадке самолета. По версии Евдокимова, он не стал кружить и вырабатывать топливо, поскольку продолжение полета могло привести к каскадному нарастанию отказов в системах воздушного судна, что привело бы к полной потере управляемости. Причиной возвращения сдж 100 в аэропорт вылета стало попадание молнии, которое неожиданно повлекло переход самолета в режим полного ручного управления Direct Mode. По словам командира экипажа, в реальной обстановке этот режим отличался от того, который он отрабатывал на тренажере. Ивдокимов также считает, что попытка уйти на второй круг после первого из трех отрывов от полосы при посадке могла привести к еще более катастрофическим последствиям. Пилот отверг выводы следствия, признавшего его виновником авиакатастрофы, и пообещал продолжить добиваться установления всех истинных и достоверных причин трагедии. По словам пилота, весь этот год он думал о погибших и пострадавших пассажирах и членах экипажа. Ивдокимов попросил прощения, что стал участником этих событий, и выразил соболезнования всем, для кого они стали личной трагедией. Следствие по делу о катастрофе Сэджесс-100 в Шереметьево завершилось в апреле. Согласно его выводам, причиной трагедии стали действия командира экипажа, а не техническая неисправность воздушного судна. Денису Евдокимову грозит до 7 лет лишения свободы. Самолет Сэджесс-100 сгорел после посадки в аэропорту Шереметьева 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа, бортпроводник.